Дорогие друзья, так важно, чтобы в сердце каждого всегда была жива память о единстве народа, общих целях и ценностях. Так важно всегда сохранять достоинство, уважение, понимание и чуткость в сердцах. Немало народов и национальностей отдали свои жизни за победу в Великой Отечественной войне. Немало народов самотверженно сражалось за Родину, во имя счастья и улыбок в битве. На сцене Неверахун Рахимова, Ясмин и Шаджахун Хамидовы. Встречайте!